Мягкие, нежные и полезные драники из брокколи – отличная альтернатива картофельным, особенно, если вы за здоровое питание и принципиально не едите картофель, берите на заметку рецепт. Приготовить полезные драники из брокколи очень просто и достаточно быстро в домашних условиях, при желании в них можно добавить твердый сыр для сытности и разрыхлитель для пышности. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте необходимые ингредиенты, если соцветия братколи вы покупали в замороженном виде, тогда разморозьте их предварительно при комнатной температуре. Залейте капусту большим количеством воды, варите после закипания 2-3 минуты, не дольше, откиньте на дуршлаг, дайте полностью стечь в воде. Слегка остывшую брокколи переложите в блендер, Пробейте на низких оборотах, нужно оставить небольшие кусочки. Не пробивайте капусту в однородный фарш, тогда готовые драники получатся сочными. Переложите капусту в глубокую миску, вбейте куриное яйцо, добавьте соль и перец по вкусу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подсыпайте понемногу пшеничную муку и замесите в меру густое тесто. Разогрейте в сковороде рафинированное растительное масло, выкладывайте в него по полной столовой ложке капустного теста и выпекайте на умеренном огне до готовности, минуты по 3-4 с каждой стороны. Часто переворачивайте драники, чтобы они готовились равномерно и не поменяли свой красивый изумрудный цвет. Обязательно выложите готовые изделия на бумажные полотенца, чтобы максимально убрать все масло вкусные, мягкие, сочные и очень симпатичные драники из брокколи подавайте в горячем виде сразу же после приготовления, приятного аппетита. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Братколи, 300 грамм, яйцо куриное 1 штука, мюка пшеничная 4-5 столовых ложек, масло растительное 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 3. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте, заходите снова.